Дорогие коллеги, я надеюсь, меня слышно. Мой доклад посвящен лимфами зоны мантии, надо констатировать, что на сегодняшний день мы после нескольких прорывных, скажем так, исследований, на сегодняшний день у нас взята пауза в отношении данного лимфопролитеративного заболевания, и я попробую показать, в чем она выражается. Паузу я имею в виду в развитии подходов к терапии. Просто буквально два слова, что лимфома из клеткомантийной зоны Это, конечно, одна из самых а, агрессивных лимфом С точки зрения а, лимфомогенеза это большое количество цитогенетических э, э, нарушений, грубых поломок уже в дебюте заболевания. В этом плане лимфомы зоны э, очень напоминает множественную миелому, также с точки зрения генетической нестабильности, когда мы ее видим уже э, в момент э, диагноза. Это очень важная история, и потому что эти два заболевания очень много объединяет, но один момент, который их жестко э, разъединяет, я о нем скажу чуть позже. Объединяет их даже те группы препаратов. Даже та схема подход к терапии, то есть индукция, консолидация высокодозная и длительная, поддерживающая терапия. Все это дает преимущество в не только без событий, но и в общей выживаемости. А общая выживаемость благодаря интенсификации терапии изменилась на самом а, драматичном образом. В первую очередь, это интенсивная терапия. И тут надо сказать, что а, тут приведено исследование с просто курсом ERCHOP против ERCHOP-RTHAB в индукции с аутотрансплантацией в обеих рукавах. Это исследование важно тем, что а, аутотрансплантация сама по себе не исправляет все недостатки предыдущего лечения. Я здесь держу Сергея Михайловича, я скажу просто, что нужно очень четко понимать, что будь то аутотрансплантация, особенно аутотрансплантация это всего лишь улучшатель он не исправитель терапии это улучшатель вот также с аллогенная трансплантация особенно первые полгода она не, ничего не исправит она улучшит и исправит потом только через полгода через год поэтому конечно к этапу аутологичной или аллогенной трансплантации мы должны подходить с максимальной редукцией заболевания. И вот здесь кривые беспрогрессивные выживаемости, где интенсивная индукция, хотя и там, и там есть трансплантация, дает преимущество. То есть терабин нужен. Но что очень важно, когда мы говорим о лимфоме свет мархим зоны, постоянно раздаются голоса о том, что не стоит ли редуцировать терапию, ведь есть группа благоприятного прогноза с низким пролиферативным индексом, с низкой массой опухоли или объемом опухоли. Нет, не стоит, это верхний график, это группа благоприятного прогноза, и там результаты более интенсивной индукции еще более значимы. Это дает большее преимущество. Именно на плечах этих больных строятся наши кривые десятилетние выживаемости, что очень важно. Это наши исследования, которые мы проводили, гематологии, это высокий дот сатазара против платиносодержащих курсов, мы не будем вдаваться подробно, скажем, что просто во всей группе больных, во всей группе больных 50 человек без прогрессивной выживаемость пятилетняя она составляет 50 процентов достигает пятилетней без прогрессивной выживаемости, а 10-летняя выживаемость для 70 больных и это очень очень хороший результат. В первую, очередь, в первую очередь, конечно, за счет пациентов, которые получили интенсивную терапию из группы низкого риска, они живут без событий довольно длительное время. И есть сейчас пациент, у кого нет событий более 10 лет. Это очень важно. И что касается такого же переключения с множественным меломами, это длительная поддерживающая терапия — были проведены наблюдения в центрах, где проводили поддержку терапии или не проводили, но одинаковая индукционная терапия была это чешский регистр. Мы видим, что общая выживаемость на левом слайде а, значительно различается не просто как в фолекулярной там беспрогрессивная выживаемость, а, безрецидивная и так далее. А общая выживаемость на вот исследованиях Прима и так далее это все одинаково. Фолликулярная лимфомия, но не в лимфоме стекмантийной зоны, не в ножном миломе. А, и опять возникает вопрос: стоит ли нам остановиться? В нашей агрессии мы достигли, мы провели интенсивную индукцию, как представлен на этом слайде, 4 курса РТХАП. Где-то что-то э, дожали, если не полный ответ, курсам РТЧОП, Странно, но антроциклины работают, провели аутологическую трансплантацию, достигли МРД-негативности, Причем оцениваемой не абы как, а методом полимеральной реакции, то есть высокочувствительным методом. И выясняется, что в целом в группе для всех больных ретоксимаб улучшил беспрогрессивную и общую выживаемость, поддержка. Три года раз в два месяца. Но в группе МРД негативных, MRD -негативных а, это красные кривые, он также улучшил беспрогрессивную общего желание. То есть а, несмотря на глубокую ремиссию, чем дольше мы лечим, тем лучше. И это один из главных выводов последних лет. Как долго проводить поддержку терапии токсимабом? Вот здесь представлено исследование для пожилых пациентов, против, когда использовали РЧОП против РФЦ, и плюс-минус поддержку терапии токсимабом. Выясняется, что проводить по всей видимости бесконечно. А бесконечно это, если мы отменяем через два года, то синяя кривая, те, кто продолжили, разительно отличается от красной кривой. То же самое на правом графике. Через три года а, то есть имеет смысл проводить, по всей видимости, долго пять лет, не знаю. Мы сегодня увеличили а, поддерживающую терапию с двух до пяти лет больных а, с лимфомой и зоны. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, с оглядкой на ковид, конечно, с установками терапии, с вакцинацией, сразу просто упомяну про это и будем двигаться дальше среднедозная терапия, серьезных изменений нет. Мы проводим РЧОП, это не очень хорошо, это 18 месяцев без прогрессивной выживаемости. То есть через полтора года половина больных стратегирует. Добавим поддержку терапии ритексмаба, ну, чуть позже. Вот. Но появились новые данные, что бортозамид, включение бортозамидов в чем-то подобные курсы, вместо линкристина увеличил общую выживаемость. Очень долго он увеличил только беспрогрессивную выживаемость. Но статистически, достоверно, разошлись. Поэтому схема ВРК, да, это плюс, можно использовать. Такой же по смыслу режим ТРБ плюс бартозамип, РБВД, французский режим. Его используют. Частота полных ремиссий довольно высокая, 75%, это сильно выше, чем в схеме Арчев, где не более 50%, а реально около 35 полных ремиссий я имею в виду. И 24-месячная беспрогрессивная ужайность 70%. Это, опять же, лучше. Исследование не рандомизировано, а это вторая фаза. Ну, для людей старшей возрастной группы, наверное, это хорошая опция. Ну и всем нам известная схема РБАК. Да, она токсична у людей не моложе 60 лет, а там, где она создана, у людей 65-75 лет. Изучалась она в этой группе больных, здесь 67-75. В этой группе больных, да, мы также это используем, в этой группе больных схема условно токсично приходится коррегировать дозы иногда, иногда разносить межкурсовые интервалы, но по выходу мы получаем 90% полных ремиссий, и мы когда анализировали нашу российскую популяцию, мы получили точно такие же данные. Это очень хорошая схема для этих людей. Однако я знаю, что многие центры используют схему Airbag в первой линии терапии молодых пациентов, потом консолидируют с Вы знаете, я, наверное, скажу, что это точно не самый плохой выбор, и это точно лучше, чем просто оставить РЧОП плюс аутотрансплантация. Наверное, эта схема можно применять и на более, более ранних возрастных группах. Что касается терапии пожилых больных, которые ну, не могут выдержать РБАК, 70+, плюс условно, 75+, плюс. Здесь, конечно, на первую очередь всем хочется использовать новые препараты в первой линии терапии, но вот и загвоздка. До сих пор не могут, мы не можем получить различий хотя бы в беспрогрессивной выживаемости, когда мы сравнивали схему РБ плюс-минус и брутенид, до сих пор нет данных, до сих пор. То же самое касается и других исследований, у нас все вторые фазы. Сплошные. Третья фаза. Все в ходу. Много разговоров идет про ревлимид. Есть ли с ревлимиду во второй линии терапии, где он сегодня зарегистрирован? Скорее всего, нет. Исследования были не совсем корректные. Ревлимид сравнивался с монотерапией кемцитабином либо с монотерапией флудоробином. Да, он там превзошел Но, боже мой, кто так делает сегодня? Никто в рецидиве не будет монотерапией проводить пациентам. А, но в первой линии успокоенная, текущий текущая лимфомическая коммуниация но старше возрастной группы, наверное, комбинация Р2 дает преимущество, и мы не можем это отрицать. При, приходит исследование, да, это маленькие популяции больных, в этом исследовании было там 38, что ли, пациентов, и э, постоянная длительная терапия, это ритуксимап с ревлимидом, и потом поддерживающей терапии до прогрессии, обращаю внимание, это не остановка, это постоянное воздействие, э, дает высокую частоту ответов 60%. Опять же, я подчеркиваю, это хуже РБК, это хуже Р, РБ плюс бортазамид. Но э, в, целом, в целом, наверное, при спокойном варианте заболевания это плюс. И здесь мы видим без прогрессивного на 7 летнюю 60%. Конечно, это невозможно в реальной рутинной практике. Невозможно. Понятно, что была селекция больных, но как метод, ну, мы должны про него помнить, ну, не забывать э, давать аспирин э, пациентам, и общего желаемость 73%. Очень интересно, кстати, различается 60 и 73. Получается, что практически сразу, как только человек развивает рецидив, он погибает. Странная, странная немножко история. Э, терапия рецидивов, собственно. Э, в терапии рецидивов э, химиотерапия в то же самое время терапия, Лицедив, я повторяюсь, извините, уходит полностью химиотерапия. В первую очередь выходит ингибитор тирозинкиназ брутона или нитоклатс. Почему? Попробую сейчас продемонстрировать. Химиотерапия, почему? Это, ну, не более 60-70% ответа во второй линии. И медианы беспрогрессивной выживаемости, ну, ну 18-24 ну месяца в лучшем случае. Это равняется, в принципе, окалу брутиниву, к примеру, на сегодняшний день, но токсичность совершенно разная. И наши коллеги из Италии Провели прекрасный, изумительный, мне кажется, клинический эксперимент. Они взяли пациентов в гомогенную группу больных. Это рецидивы после высокодозного стеродина и аутологичной трансплантации. Там еще была поддерживающая терапия ребленников. И посмотрели, что происходит с этим больным при терапии рецидива. И они разделили группу на ибрутинит первый рецидив РБАК РБ и все остальное мы сразу говорим, что схему РБ мы закопали в сторону, она нам неинтересна. А, другие режимы нам тоже не почему результаты низкие и выяснилось, что схема РБАК казалась ну стронг, сильная, сильная а, она равняется схеме она равняется банальному и Брутинибу и Брутинибу в первом рецидиве а, и выяснилось, что если рецидив ранний, то и Брутиниб выигрывает, если рецидив поздний более двух лет, более, не один год, два года. Во всех лимфомах, в хроническом лимфлейкозе, вот ранее понятие ранний и поздний рецидив смещаются. Если рецидив поздний, там РБАК становится лучше. Но в целом они примерно одинаковы. Но токсичность, друзья, она совершенно разная. Это наш опыт, 106 пациентов. Это Москва в первую очередь. И наши данные от Натальи Борисовны Михайловой. Это... Все, все пациенты с рецидивами. Мы получили, очень важно, такие, такие же данные, как в регистрационных клинических исследованиях. Медиана беспрогрессивной выживаемости 13 месяцев, а медиана общей выживаемости 2 года. Но я подчеркну, что это вся группа больных, и это реальная практика. Больные с агрессивными вариантами лимфомы составляли почти половину. Это бластоидные вариант, гиперликсозы, высокий к 67 И они, конечно, конечно, сильно ухудшают ситуацию. Это больные, которые быстро рецидивируют, прогрессируют и, к сожалению, быстро погибают. Если развиваются на брутиниды, то общая выживаемость — 3 месяца. Три месяца – это ужас, катастрофа. И вот такая вот токсичность у наших пациентов, которая приводила иногда к коррекциям доз препаратов. Но опять же я подчеркну, эта токсичность ничто по сравнению с токсичностью после схем агрессивной терапии такой как АРБ. АРБ мы не, это все не работает. Появляются более таргетные препараты. И было исследование, которое мы все знаем, Элиуэ, где и брутинип, и а, в конечном лимфоликозе показывают примерно одинаковые результаты, и акалобрутинип а, выигрывает за счет а, токсичности. Меньше частота развития а, осложнений. Но в лимфонии с клетокомантийной зоны акалобрутинип а, говорит о том, что а, частота ответов выше 90% хоть каких-то ответов, включая там, стабилизацию и так далее, а частота в принципе ответов 80% и без прогрессивное выживание 19,5 месяцев, то есть на 50% было 12-13, стало 19 месяцев. Это очень интересно, но мы в это не, не сильно сразу поверили. Пришел Зану Брутенип и говорит, у нас такие же результаты. Но Зану Грутенип, окей, китайцы, мы, с ними, мы к ним относимся очень-очень аккуратно. Тем более, когда исследование проведено целиком на китайцах, без внешнего контроля мирового. Поэтому мы ждем результатов международных исследований с контролем международными компаниями. Но у больных, даже если мы используем окалабрутини, при высоком индексе K67, более 50%, вторая строчка, мы видим, что медианы также различаются 35 месяцев против 6 месяцев. Ужас-ужас. И понятно, что в этой группе больных надо что-то менять. Но если возвращаться, врут-не врут фармкомпании нам, вы знаете, по всей видимости, не врут, вот в чем мы вот что интересно: появился новый ингибитор тирозинки назбрутона, ультраселективный. Посмотрите, он не ингибирует другие тирозинки назад, он ингибирует только тирозинки назад брутона. И он настолько классно работает, что мы обратим внимание на темно-синие столбики это больные, которые сошли с терапией предыдущим ингибитором тирозинки назв брутона из-за прогрессии, не из-за токсичности, из-за прогрессии. И им дают вот этот ингибитор локса, новый, ультраселективный, и достигает у части больных ответы, а у маленькой части больных полной ремиссии. Поэтому вопрос с селективностью а, здесь не решен. Как улучшить а, ситуацию? А, а, винитоклакс, он работает после акалабрутиниба и брутиниба, но не очень хорошо. Но если их соединить сразу то в группе больных, где ультраплохой риск, то половина больных имела поломки в 17P, в гене P53, у них хорошие, длительные, продолжительные ответы. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день вторая линия терапии, очевидно, будет выглядеть очень просто. Ибрутимий, и брутимей, и полиокалобрутимей плюс винитоклак. Исследования, которые докажут это сейчас в ходу. А, и буквально два слова я вижу, что я вырвался за тайминг. А, чем отличается лимфомос-пертомантинзон от множественного нейлома? Ее можно вылечить, используя логенную трансплантацию. Это странно, но это так. Часть больных долго живет и не рецидивирует, в отличие от множественного нейлома, где там что-то там на 25% длительного желаемости. Но что еще интересно, картицелл сработало в этой популяции больных. В остром лимфобластном не очень хорошо сработало, они рецидивируют, нужна консолидация второй трансплантации. Диффузный бэкрукно-клеточный лимфоме условно, да, срецидивировал, но мы знаем, что диффузный бэкрукно-клеточный лимфом можно вылечить. Но множественные миломе полный провал картицелл, медиана беспрогрессивной выживаемости всего полтора года при 300-500 тысяч долларов вложений. Но антисиди-19 при лимфомецкой монтивной зоны сработали. Мы видим много больных при прогрессивной на Брутинибе, где медиана общей выживаемости 3 месяца была у нас, за границей 6 месяцев, тут они живут более двух лет. Вау! Очень важно, что при использовании другой карты сел, другой исследовательской команды, мы получаем точно такие же результаты в виде достижения более чем половины больных, полных ремиссий и более чем 80% больных ответов. И видим, у многих больных это длинные ремиссии, не 3, не 6 месяцев, а они переживают 2 года, это уникально. Поэтому у нас на сегодняшний день есть, конечно, точки роста, и они сегодня заключаются, наверное, в комбинировании препаратов таргетных в первом рецидиве. Для молодых больных перевод их даже может быть неналогенную трансплантацию на карте СЛ. И, конечно, карты СЛ будет развиваться, и точка развития будет в том, что мы а фармкомпаниям, скажем, строго нет. Мы не будем покупать у вас за 300-500 за тысяч долларов. Мы обратим наши взгляды на восток и будем покупать векторы за 50 тысяч долларов. Я уверен, этот вопрос решится буквально к 2024 году. И если мы сможем покупать векторы и и делать весь конструкт у нас, у себя, а для этого у нас все уже есть. И во многих клиниках есть вот эти милки, приборчики все стоят, бульончики, в которых клеткам надо вариться. Мы сделаем здесь большой шаг вперед для наших пациентов. Спасибо большое за внимание извините за небольшую задержку.